Всем приветики! Именно сейчас, в эту секунду, я объявлю имя победителя. Для этого нужно было под тем видео, где я объявляла конкурс. Именно под тем видео оставить самый прикольный, классный и креативный комментарий. Количество комментариев было не ограничено. И этим счастливчиком один победитель, один приз. Со временем... Все, возможно, будет и побольше. Этим счастливчиком оказался ду -ду -ду, барабанная дрот Иван Головев. Иван, поздравляю я тебя с этой победой. Спасибо тебе большое за такой прикольный и классный комментарий. Иван, не стесняйся, пиши мне в Инстаграм. Мы с тобой там обсудим, как, что и лучше перевести тебе Денежку. Все, я с тобой на связи. Пиши, не стесняйся. Но остальным я хочу сказать, не расстраивайтесь. Именно завтра стартует еще один конкурс. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на мой канал. Возможно, именно ты будешь следующим счастливчиком. Ну, а сейчас, как обычно, анекдотик. Муж говорит жене, «Дорогая, какая у тебя красивая новая блузка!» Жена так игриво: «Да, дорогой, у меня, кстати, под ней ничего нету!» Муж, не отрывайся от телевизора, «Да не переживай, вырастут еще!»